Здравствуйте, дорогие друзья, с вами радиостанция «Сангейтс» и я ведущий программы Терроинкогнита инкогнито» Владимир Гершанов. А у нас сегодня в студии Инесса Алиева, замечательный маг, парапсихолог и экстрасенс из города-героя Минск. Это у нас очередная передача, их уже достаточно прошло, и мы имеем кучу звонков от наших уважаемых радиослушателей и интернет-пользователей, Инесса нас очень просили продолжить тему передачи о духах, о спиритизме, о высших и низших существах, населяющих нашу необъятную вселенную. Вот. А также у нас сегодня такая скорбная дата 11 сентября, когда, собственно говоря, у нас в Америке произошла очень большая трагедия несколько самолетов врезались в башни Близнецы. Был ли это теракт или что-то еще, мы не знаем, но мы знаем точно одно, что этих Близнецов в башне больше нет, погибло куча людей. И когда это все будет известно, что там как произошло, одному Господу Богу известно. Но пока у нас такой вот травмный день в Америке и все флаги опущены, потому что много лет назад произошла вот такая страшная трагедия Итак, Инесса, еще раз здравствуйте Телефон нашего прямого эфира 847-226-9956 Наши уважаемые радиослушатели могут нам звонить И в абсолютно прямом эфире задавать любые вопросы Итак, Инесса, что же такое... Здравствуйте. Мир, здравствуйте, радиослушатели Что же у нас такое спиритизм, Инесса? Расскажите, пожалуйста ну, спиритизм, как я думаю, что тоже много кто знает, как бы это перевод, как считается спиритус, как «ду -ду душа, дух. Способ связи просто с душами умерших и, наверное, пришельцами мира, с мира, которые могут спать живыми из определенных людей это медиумом. Понятно. И что вообще. Как бы производя вот именно то есть, через медиум, то есть как бы издаются какие-то звуки, или какие-то происходят действия. Ну, то есть токи. То есть спиритизм это вообще такая вот наука о, выз о вызывании потусторонних сил. Правильно я понимаю? Да, да, да, да, да, да. А делают это медиумы, правильно? Кто у нас да. такой медиум? Расскажите, пожалуйста. Ну, как бы, вообще, как собирается там три 4 человека, ну, да, я думаю, что это 5 человек собирается, и среди этих людей выбирается кто-то, просто человек, который сильнее. То есть человек, который просто-напросто, специальное лицо, которое, ну, может, как бы общаться с духом. да, То есть это человек, который должен быть сильный по силе духа самому, и mm -hmm. сам, и, ну, то есть, как бы, может немножко, как манипулировать духом. Понятно. А, хорошо, а что же такое духи в таком случае? Расскажите нам, пожалуйста, это что такое духи? Духи? Ну, это вообще как вообще, это вообще бесплотное существо, как бы, ну, не имея ничего и потеряясь. И то есть… И, Именно в человека. То есть духи они могут как быть, духи дома, там, духи природы, духи предков, духи умерших, ну, духи покровителя. Среди э, духов имеются, то есть как бы немножечко они, бы, как бы по кастам, есть низшие, высшие духи. И так считается, между ними есть это как средние духи. То есть их можно назвать и не теми, ну, то есть, как бы, духами. <связь> я так понимаю, что не все духи такие хорошие, добрые, белые и пушистые, правда? Нет, конечно, нет. Расскажите про э -э классификацию. Я, <связь> затронула, да. я затронула тему, вот именно, да, правильно вы сказали, именно классификация по э -э есть различия, вот именно добрых, то есть духов, которые считаются высшими духами, это как ангелы и чистые духи. Да? И, естественно, к низшим духам, то есть, это, то есть как бы подразумеваются это духи демоны, как бы лярвы, сукубы и кубы, ну, то есть как бы и тому подобное. Итак, а уже, ну, то есть как бы гуляющие между, между, между ними, то есть это вот являются, то есть они не являются и не высшими, как бы, и не нижними духами. Это вот как домовики, домовые, как русалки, как лешие, ну, то есть как бы и так далее. Пания. Хорошо, Инесса, а расскажите нам, пожалуйста, про то, что бывает при вызывании духов, например, вот как это происходит и к чему это может привести. Значит, при вызывании духов обычно, ну, то есть собирается, вот как я и говорила, собирается куча людей, ну, вот как бы группа людей, и они э, как бы садятся за определенный стол, они между собой э, держатся вот именно как за, э, за руки, и э, вообще... У них как бы на столе, то есть это получается спиритическая доска. По-другому она, как говорят, уиджи доска, да? Да. Но это э -э больше в, в магии африканской, в Вуду, это больше она так называется вообще. Ну да, ну а так вообще, как бы это вот, но это вообще, как бы доска, там должны быть просто циферки. полностью И буковки. И, буковки, И буковки. да. И да, нет, по-моему, оно как бы должно выглядеть. Ну и все, как бы люди садятся, значит, через медиумы начинается вот именно, э, как бы, вызывание. Значит, сам процесс вот этого всего, то есть, желательно, конечно, делать с 12 ночи и до 4 часов утра, да? Угу. А почему? А, ну, потому что это как раз вот активность духа, то есть, как бы, проводится, образует, как бы... Сейчас, значит, потом они, получается, ну, то есть, как бы взяли, сам ну, то есть, вы вот спросили, наиб... это более наибольшая активность духов, получается, от... Mm. вот, от как, таким образом. Потом мы идем, как бы, он, как бы, спрашивает у духа конкретно, то есть, еще используется, по-моему, там, доска должна быть, доска плюс блюдечко и, или маятник или но ну, через или через блюдечко как она движется то есть как бы она останавливается на, на чем-то да или стрелка или маятник должен быть ну и естественно медиум спрашивает то есть как бы произносит там дух приди mm -hmm. или там стрелочка или маятник он конкретно как бы начинает там двигаться Потом, но обязательно, то есть когда проводят вот этот сеанс, нежелательно, конечно, чтобы у человека был, ну, то есть как бы, чтобы ни спиртного, ни был не накормлен. то есть ничего нельзя при, при сеансах делать, вот именно не есть ни жирного, ни острого, ничего. Потом нельзя включенный сет, чтобы был. Обязательно выключены, освечиваются. А выключены, да, да, да. Желательно, если вообще будет хорошо, чтобы открыта была дверь, или ну, если камеру то тоже хорошо. А окно? То есть на теле, на окно тоже, да. На теле ни в коем случае, чтобы не было металлических каких-нибудь предметов. То есть это конкретно вот запрещается. Потом, ну и сеанс сам вот должен проходить вообще не более как часа в сутки. Угу. и ну, медиум он не должен только за час он должен вызвать где-то наверное три духа трое духов получается так потом значит естественно когда сам вот именно чисто медиум спрашивает mm -hmm. да он должен спросить как ну даже у духа то есть он готов ли общаться готов ли он как бы как-то ну то есть к разговору то есть, чтобы, ну, то есть или настроение, то есть эти вопросы тоже должны задаваться духу, да? и ни в коем случае нельзя вот именно, то есть врать вот, как бы в коллектив всех вот именно, как бы присутствующих человека, который он как или зол или внутренне как бы нет, потому что духи таких людей не любят. Ну то есть если в принципе по большому счету, да если там все такие люди с примирились или, uh -huh. да, то по большому счету сам как бы столоверчение, ну то есть этот сам вообще спиристический сеанс он спирит, называется на да, то пройдет все великолепно, то есть без всяких таких нюансиков. Но есть, но если и еще самые духи очень сильно любят когда им задают вопросы о умерших, mm -hmm. да, ну, да. Есть, или как они там живут, или как там находятся, то есть они это категорически вообще не, ну, не любят, и им как бы эти вопросики, конечно, не задавать, ну, то есть потому что они разозлятся, ну, и потом могут быть на, на, натворить, могут не, нехорошее, или обидеться, или, конечно, То есть аккуратненько натворить. нужно с духами, правильно? Аккуратненько, да-да-да, но ну, чтобы, как бы, если вообще с духами пройдет вот именно как бы беседа да нет и плюс еще такая более веселая компания не будет вот как бы такого нагнетания то в принципе сам сеанс пройдет очень хорошо то есть ну и человек который вообще вот этим всем как бы сам медиум он очень должен и ну и рядом люди которые находятся конечно чтобы были сами очень сильно сильны сильная было у них биополия ну и, естественно, совместимость, вот именно, совместимость, то есть восприятие духом каждого там находится. То есть таким образом. Потом, если вот чисто вызывают, могут вызвать вот именно как духов убийц, ну то есть или еще кого-то. То есть как и, -то очень нехороших духов, которые, хороших, с которыми лучше не да. общаться. Да, то тогда да, могут быть вообще очень страшные э, происходить вещи. То есть сам и медиум может пострадать, и потом участвующие тоже могут пострадать. То есть кто-то кого-то растерзает, кого-то как бы удушье или еще что-то тому подобное. Но вообще очень сильно было популярно. Это в 1850 году, да, вообще вся интеллигенция очень любила этим заниматься, то есть это такое было как новшество да, того времени, да, и та же Рерих, та же Блаватска, вот в принципе, да, вот они тоже в Лондоне не собирались, они как бы, ну, занимались семи, с критическими миссиями, даже Наполеон уже это интересовало, как бы так. Ну, и я думаю, что по большому счету, то есть вы, много многих тоже смотрел фильмы, да, что э, везде, ну, то есть как бы это и Италия, и э, Испания, все, э, то есть и те же племена, то есть выбирался тоже определенный человек или некромант, человек, да, ну, то есть вызывали вот именно как бы духов, да, то есть это для них был как просто как ангел-хранитель, mm -hmm. и они вы... Для того, чтобы ну, что-то узнать, что-то спросить. Это немножко другой спиритизм, правильно, чуть-чуть. Ну, это тоже. Но ну, просто я просто, ну, к, да. к этому тоже так, немножечко подворачиваю, что, ну, то есть, как бы, то здесь. Есть бытовой спиритизм, который да. вот такой деревенско-бытовой, а есть спиритизм профессиональный, магический. Это разные спиритизмы да. и, ну, и разный ну, подход, это... и разные техники. Да. Здесь мы говорим вот конкретно о спиритизме, которым, ну, то есть, как бы, это в домашних условиях люди, как бы, занимались. А то, что вот это, да, деревенские, деревенские или бытовой как бы, да. спиритизм, да. Ну, как бы, первооткрыватель, это обычно спиритизма, вот этого, вообще считался как Алан Кардек, француз. Он, как бы, и издал, там, получается, у него, там, три более, как бы, книг, да, по спиритизму. Mm -hmm. Получается, какая там, книга, я не помню. Книга духов, по-моему, да, «Евангелие в трактовке духов» и еще какая-то да, книга, да, по-моему? А, right. ah, книга «Медиум», да. Ну, то есть, как бы, вот он, ну, потом его очень сильно американцы как бы трактировали, поменяли, то есть перевели на свой английский лад, американский лад. И очень сильно вообще спиритизм э, очень сильно был популярен в Америке. Mm. То есть, вот где-то отличается. 1850, 1850, 1850, ну, то есть, как бы, те годы. Потом она как-то прекратилась, и, по-моему, в России у нас тоже, как бы, это все развелось, и, по-моему, Менделеев, ну, как бы, это приостановил немножечко, то есть, он создал, как бы, ну, пришел к предложению, то есть, как, как комиссия, там и за этим всем то есть как бы Но вообще я хочу сказать что эти, э, спиритизмом даже и в наше время в настоящее время много кто занимался особенно это по, по молодости по переходному возрасту вот в юношеском возрасте очень любопытство, любопытство было и у детей и у даже у взрослых там кого-то там даже вот у меня была подружка она говорит, вот мне захотелось как бы вызвать этого, узнать про Талькова. Все-таки кто же его убил. Да? И, короче, вышел, вышел дух этого Высоцкого. И он, короче, а они, одна из них, там кто-то была поддатая. ну и, короче, Высоцкий послал далеко. Говорит, хорошо мы отделались. Вот так вот. Но э, и вообще лучше этим не заниматься. Почему? Потому что вообще кто связывается с, э, с духом, то э, вообще потом э, или пси заканчивается психиатрической больницей, или просто-напросто что-то человек, э, с человеком случается. То есть это все не бесплатно? Это не бесплатно, нет. Поэтому здесь конкретно... Э, Прежде чем вот этим заниматься, нужно вообще сто раз подумать, чем куда лезть. Или уже так сильно, если хотите, есть специальные как бы, шаманы, колдуны, некроманты, которые занимаются этим. Да. Понятно. То есть, а есть же еще другие медиумы, которые вообще эквилибристы, как я их называю, они духа в себя пускают. Но ну, это прорицатели, скорее, чем медиумы. Да. Вот, да. Расскажите Но про них, Энесса, про Про такую это форму не... про форм, это тоже нежелательно, конечно. Почему? Потому что потом тоже с этими людьми… Но это а, запрещено. Творить... Это для того, чтобы да. пустить в себя духа, а потом, чтобы он еще вышел. Это же целая тема, он может не захотеть уходить, например. Сколько он одержимых а, гадалок, которые берут в себя духа, а потом их в психиатрическую больницу увозят после сеанса. Сплошь и рядом. Когда дух да. сильнее прорицателя. Да, и поэтому здесь, правильно вы сказали, здесь ни в коем случае вообще лучше даже этим не заниматься. Ну, не, не стоит этим заниматься. Почему? Потому что даже сами вот именно как бы, те же шаманы, те же люди, которые через себя пропускают, Реально они попадают, потом оканчивается или, возможно, такое, что или суицид, или психиатрическая больница. Да, потому что духи, они могут захватить тело человека, проявиться через неделю, или там, когда зах захотят. И они могут так перехватить контрол контроль над человеком, что даже человеческая воля, будь она самая сильная, просто, ну, они отключают ее, и все. И начинаются да. тогда совсем не чудеса а очень страш, страшные вещи. Ну, здесь получается еще, как бы, если даже сам вот именно впустил, то он же может просто-напросто этим человеком полностью управлять, как я хочет. Про это я про говорю, да, конечно. Да. да, то есть, как бы, и те же убийства, те же, как говорится, ну, все. То есть, реально, кончается страшным. Ну, да. Поэтому еще раз, вот, Хочу предостеречь всех наших уважаемых радиослушателей, пожалуйста. Дорогие уважаемые радиослушатели, никогда самостоятельно не лезьте в эти дебри. Для этого есть специально обученные люди, которые помогают решать эти вопросы и проблемы. И если уж очень-очень надо, то, пожалуйста, обращайтесь к специалистам. Правильно, Инесса, я говорю? Да, да, да. да. Вот. Ну, а теперь... Вообще, да. вообще тот человек, который хочет вообще, что касается вот именно и некромантики, и все, что касается вот именно спиритизма, все, что касается даже той же черной магии, да, потому что сейчас очень много и литературы, очень много заполнено, и интернет всем этим, и, конечно, не стоит этим заниматься, потому что вся чернота, она как бы, она дает добро, она помогает, но потом это плачевный будет результат, и расплата обязательно будет, поэтому не думайте так, то, что вы решили там что-то сделать или то, что ну, влезли в тот же раздел, как бы, потому что везде полностью заполнено, да, там те же те, же, той же литературой, э, то же самое информация в интернете, да, и по чернокнижию, и по некромантии, и по спиритизму, поэтому ни в коем случае в эти вещи не лезть. Правильно, а расплачиваться, расплачиваться будут все, будут расплачиваться карма, и тут, и, и поколение.